Волосы плиту Васильки, белорусские самые синие, Ну а после все тайны линии я с твоей разгадаю руки, Я спою для тебя о любви. Белорусской такой необъятной, о желанной дороге обратно. Шопотом но позови, Приезжай, прилетай, отвори. Подарю свои сны Белорусские самые светлые не все мысли и чувства заветные В них все тайные наши мечты Быть счастливым тебя научу Самым первым лучом предрассветным И словам долгожданным заветным Что услышать однажды хочу Куплен волос за плиту васильки Цвета глаз твоих самые синие Цвета глаз, что однажды спасли меня Но сейчас от меня далеки Я открою тебе Беларусь Ты полюбишь ее окончательно И вернешься сюда обязательно Ждусь. Ну а я непременно дождусь